Ну что, дорогие подписчики, большое спасибо, что вы участвовали в конкурсе репостов. Мы будем их устраивать еще не раз. Но в этот раз мы разыграли сертификаты и выяснили, кто же победитель. Давайте посмотрим видео, как все это было. А, на будущее. А, помните, что займы под материнский капитал, это в Нижегородском кредитном союзе. И из сообщества не удаляйтесь, потому что в скором времени мы начнем еще один конкурс репостов. Следите за новостями. Большое спасибо и удачи. В транспорте полном, только думаю о тебе на рабочих переговорах, снова думаю о тебе. волнуюсь волнуюсь, волнуюсь, волнуйся, волнуюсь, волнуйся, волнуйся, волнуйся о тебе, волнуйся, волнуюсь волнуйся, волнуйся, волнуйся, волнуйся. О тебе.